Книга Курта Риса. «Нацисты уходят в под подполье» Вебис Павлов Курт Рис, The Nazis, Go underground. New York, Дабллинг, Компани, Инк 1944 Известный американский публицист Курт Рис, автор ряда книг Тотальный шпионаж, самообманутая, подпольная Европа и другие. Написал в 1944 году новую книгу ⁇ Нацисты уходят в подполье ⁇ Сигналы о подготовке Гитлера к переходу в подполье после поражения Германии и о замышляемых ими планах Третьей мировой войны исходит из различных источников. Это от них не измышления дасу журналистов. Множество фактов свидетельствуют о практической подготовке нацистского подполья с целью возрождения германской военной мощи. Поместно напомнить в этой связи слова товарища Сталина, а его, в его историческом докладе 6 ноября 1944 года.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 чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою мощь. О подготовке гитлеровцев к подпольной деятельности предостерегал и английский министр иностранных дел. Идей в палате общин 29 сентября 1944 года, недавно, в марте 1945 года, государственный департамент США в специальном заявлении указывал, что по достоверным сведениям милицейский режим разработал детальные послевоенные планы сохранения своих доктрин и господства, и что некоторые из этих планов уже осуществляются. Действительность уже подтвердила справедливость этих предостережений. 2 апреля гитлеровское радио передало обращение к немецкому населению занятых союзников район, союзниками районов, с призывом вступать в подпольную организацию Верволь, Волк оборотень, задачей которой является убийство солдат оккупационных войск без различия национальности, возраста, семейного положения и независимо от их личного поведения. Очень показательная выдержка из секретного приказа Коблинского гауляйтера Симеона, недавно приводившиеся в нашей печати. Официальные гражданские лица, проявившие себя в партии или на службе государству, не должны оставаться у союзников. Они должны быть заменены лицами более старшего возраста, не занимавшимися политической деятельностью и пользующимися доверием населения, необходимым для фиктивного осуществления ими их долга. Такая же политика должна проводиться в отношении других лиц, занимающих низшие посты. Запрещается немцам без разрешения партии занимать посты по указанию союзников. В свете этих и подобных им фактов, фактов рецензируемая Крига Курта Рейса приобретает весьма актуальный характер. Написана она примерно в том же духе, как и его предыдущие книги. Рис, прежде всего, журналист, хорошо изучивший методы подготовки немцами Второй мировой войны, имеющие связи с германскими антифашистами, В он указывает, какие источники послужили ему материалом для книги. Не будет преувеличением сказать, пишет Курт Рис, что в настоящий момент более 50 различных разведок имеют агентов внутри Германии. Среди них имеются, разумеется, люди, работающие для союзных и нейтральных стран. Имеются и люди, работающие для подпольного движения оккупированных стран. Имеются также люди, работающие для различных политических партий, различных стран для церковных групп, для определенных промышленников и так далее. Материал, содержащийся в этой книге, получен в значительной мере именно из таких источников. Недавно Рис нелегально побывал в Германии. В начале апреля 1945 года в американских газетах появилась серия его статей, в которых он подтверждает выводы рецензированной книги. Рассматривая три силы, занятые в Германии организацией нацистского подполья, автор первые три главы своей книги уделяет, во-первых, гитлеровской партии, которая начала подготовку к переходу на нелегальное положение уже после сталинградского поражения немцев. Во-вторых, германским промышленникам, которые путем чисто показного отмежевания от гитлеровской верхушки стремятся сохранить свою собственность и при помощи своих международных связей возразить по после поражения германскую военную мощь и, в третьих, германскому генералитету, который также участвует в подготовке к Ссылаясь на источники, упомянутые выше, Куртрис заявляет, что гитлеровцы уже в начале 1945 года приняли меры к переводу аппарата своей партии на нелегальное положение в случае поражения Германии. Ведает этим тройка Мартин Борман, заменивший Гесса на посту руководителя партийного аппарата, Гиммлер, глава Гестапа, и Константин Гирль, уполномоченный по вопросам трудовой повинности, бывший Казеровский офицер, один из вожаков черного рейсферы созданного германской военщиной после Первой мировой войны. Но по существу руководят организация подполья главари гестапо, поскольку аппарат гестапо признан наиболее подходящим для этого дела. По словам Риса, специально созданный в Берлине штаб уже с мая 1943 года усиленно разрабатывал планы перевода на подпольное положение видных фашистов, партийных и эсэсовских организаций. Возглавляют это дело два эсэсовских генерала Вернер Гейрсмейер и кальтен Кальтенбруннер. По мнению автора, им поручено создать нелегальный аппарат, который мог бы действовать и после оккупации Германии союзными войсками, подготовить опыт диверсантов, террористов, шпионов, провокаторов, укрыть от репрессий союзных властей наиболее ценные для фашистов кадры, заранее обеспечить фонды для подпольной деятельности, используя с этой целью помощь крупных промышленников и их заграничных связи. Рис приводит слова, сказанные Гиммлером еще в 1943 году в Узком кругу. Возможно, что Германия потерпит поражение на военном фронте. Возможно, что ей придется капитулировать, но немецкая национал-социалистическая партия никогда не должна капитулировать. И над осуществлением этой задачи мы должны отныне работать. Каким образом намерены гитлеровцы после поражения Германии оградить престиж своей разбойничьей партии? Они собираются пишет куртрис представить это поражение следствием роковых ошибок генералов, плутократов и так далее, а не своей авантюристской политики гитлер не постесняются очернить своих собственных соратников, с которыми вместе развязывали вторую мировую войну лишь бы обелить фашистскую партию, продлить ее существование, чтобы в дальнейшем возродить германскую, агрессию. Показательное заявление Гаулейтера Вагнера в Мюнхене, ставший известным Рису из германских антифашистских источников. Если мы выиграем войну, то ее выиграет партия. Если мы проиграем эту войну, то ее проиграет армия. Геббельс в конце 1943 года заявил, чтобы не произошло с Германией Партия должна продолжать существовать. В книге говорится об организационном оформлении гитлеровского подполья. Фашистскую партию предлагается, предполагается, организовать в виде мелких ячеек по три изредка пять членов, не связанных между собой. Работа ячеек будет объединяться в Районными руководителями, в свою очередь подчиненными и высшим руководителям, предполагается создать нелегальные отделы партии по подрывной, работе, по подрывной работе в различных отраслях хозяйства, используя опыт гитлеровцев до 1933 года. После прихода гитлеровцев к власти, такие отделы превратились в государственные органы, министерства, Сельскохозяйственный отдел фашистской партии во главе с Даррой перешел в Министерство продовольствия и земледелия. Отдел пропаганды во главе с Геббельсом стал ядром Министерства пропаганды. Теперь, говорит Рис, предстоит обратный процесс. И поэтому многие нацисты из министерств и других государственных учреждений меняют фамилии, место жительства, готовясь к переходу в подполье. Аппарат Гиммлера – тщательно изучают методы антифашистского подполя в Европе, чтобы использовать этот опыт. Рассматривая поведение германских капиталистов от времени нынешней войны, Куртрис задает вопрос, почему германские промышленники, видя, что война проиграна, не сделали честной попытки отойти от нацистов, почему они только разыгрывают подобную попытку и отвечают, Промышленникам очень хорошо жилось при Гитлере. Он освободил их от угрозы рабочих союзов. При нем они накопили огромные суммы денег, особенно в результате начавшегося перевооружения. Ссылаясь на письмо из Лиссабона, Рис сообщает о происходившем в середине мая 1943 года совещании германских промышленных магнатов, в котором участвовали круг фон Болин, Барон Георг фон Шниттлер, глава известного химического треста фарбинин индустрий, фон Шредер, крупнейший германский банкир, Галер Слебен, руководитель шарикоподшипниковых заводов, Фотто Фишер, директор рейс Штальта. Как передает автор, участники совещания пришли к выводу, что ввиду неизбежности поражения Германии им следует прекратить всякие официальные связи с вожаками нацистской партии. Эти сведения Риса подтверждаются дальнейшим ходом событий. В конце 1943 года Гитлеровское правительство предложило руководителям фашистских организаций прекратить всякие связи с частными деловыми фирмами, Опубликовано 9 апреля. 1945 года декрет Гитлера, разделение функций чиновников фашистской партии, и государственных чиновников, а также размежевание фашистского партийного аппарата и государственного преследует ту же цель маскировки активных нацистов. Другим показателем может служить декрет Гитлера в 1943 году относительно фирмы Круппа. Фирма признана частным наследственным владением, и все ее будущие владельцы обязаны носить имя крупно. Прежде считалось, что эти заводы находятся под контролем государства, и управление ими поручено крупу фонболику. Эти меры имеют цель уберечь собственность немецких промышленников от конфискации ее союзниками после оккупации Германии поскольку считается, что все предприятия, принадлежащие видным нацистам, будут конфискованы. Подобная тактика германских промышленников дозволит им, по мнению автора, сослужить большую службу фашистскому подполью. Промышленники могут подыскать работу многим нацистам, оставленных в Германии и для диверсионной вредительской деятельности. Они попытаются обеспечить руководящие посты гитлеровским агентам и будут финансировать их подрывную работу. Любопытно в этой связи описываемые в книге попытки некоторых германских промышленников замаскироваться под антигитлеровцем. Георг фон Шницлер, упомянутый выше руководитель Треста и геофарбин индустрии, в 1943 году отправился в Мадрид, и там заявил, что бежал из Германии по цену носом у гестаповцев, пытавшихся его арестовать. На самом деле Шницлер прибыл, чтобы вступить в переговоры с английскими и американскими промышленниками о спасении германской промышленности о сепаратном мире. Если бы Шницлер действительно бежал из гестапо, он не мог бы вернуться обратно, особенно после своих антифашистских высказываний. Тогда он преспокойно возвратился в Германию и продолжал там свою деятельность. По мнению автора, вся эта комедия была разыграна сведомо гитлеровских руководителей. Рис припоминает по этому поводу аналогичный случай с фрицем Тиссеном. Побег этого крупнейшего промышленника из Германии в 1939 году произвел, сенс... произвел сенсацию в мире. Как известно, Тиссен бежал в сентябре 1939 года. Через Швейцарию он проехал во Францию и, поселившись на Вилле, на французской Ривьере, засел за мемуары. В 1941 году в США вышла его книга под названием «Я субсидировал Гитлера». Тиссен во Франции заявил, что не согласен с авантюристской политикой Гитлера и уверен в неизбежности поражения Германии. Встретили Тиссоны за границей, особенно в промышленных кругах, с распростертыми объятиями. Многие поверили ему. В продолжении книги сможете читать по ссылке, изложенной внизу от видео. Благодарю.